Здравствуйте! В этом видео мы начнем серию роликов, посвященную такой замечательной системе «12 дворцов судьбы в Бадзы. Меня зовут Светлана Мостовская, я являюсь консультантом и преподавателем в школе китайской метафизики Натальи Пугачевой. Что такое «12 дворцов судьбы»? Как говорит Наталья Пугачева, которая лично обучалась у Манфреда Кубни, которая представляет данную систему и использует ее постоянно в своей работе, это система, которая может указать нам на чудодейственные так называемые дворцы в карте рождения человека, которые могут выступать как лекарство для карты Бадзы и улучшать удачу человека. У нас существует 12 дворцов судьбы, которые описывают 12 областей жизни человека. Каждый из анализируемых областей представлена отдельным дворцом. То есть у нас существует дворец судьбы, дворец братьев и сестер, дворец супруга, дворец детей, дворец богатства и власти, дворец недвижимости и пространства, дворец служащего, дворец друзей. Дворец риска, дворец духовности или религии, дворец движения или внешних проявлений, дворец родителей. Каждый дворец имеет внешнюю и внутреннюю как бы, сторону, так называемую. То есть внутренние – это какие-то эмоции человека, это его какие-то ментальные ментальность какая-то, и внешние эта манера действовать, то есть э, в каждой из этих областей каждый из нас действует по-разному, у каждого разные э, точки зрения на тот или иной вопрос, и э, обладая как бы этой техникой, помимо того, что вы сможете найти Какие-то дворцы в своих, своих дворцах судьбы, подключив которую вы сможете улучшать свою жизнь, вы сможете еще очень много информации подчеркнуть, что человеку важно в той или иной сфере. То есть это очень рабочая система, и для того, чтобы ее, ее использовать, мы должны с этой техникой ознакомиться. В нашей школе уже несколько лет идет курс «12 дворцов», то есть закрытый мастер-класс, где мы поступенчато, самым подробным образом анализируем каждый дворец, ищем те самые ключевые дворцы, подключив которые человек может улучшить свою удачу. Многие из наших учеников проходят этот курс снова и снова, даже единожды да, побывав на нем, потому что всегда каждый мастер-класс проводится немного по-разному, да, то есть нельзя как бы, полукопилку информа эту информацию получать. И действительно, те, кто испробовал эту систему э, и подключил те самые дворцы, как подключил, он просто делает упор на те или иные сферы жизни, э, в своей жизни, э, говорят о том, что результаты очень хорошие. И э, для того, чтобы 12 дворцов анализировать, мы должны ну, перед этим их построить непосредственно. Если вдруг для вас будет интересен закрытый мастер-класс, то вы сможете после просмотра каждого видео, а мы запланировали примерно 12 роликов на эту тему, нажав ссылку справа от видео, приобрести в записи закрытые мастер-классы. Но даже если вы хотите просто пока что ознакомиться с этой системой, в каждом из роликов вы найдете массу практической информации. Конечно же, изучая 12 дворцов, подразумевается, что человек уже владеет какими-то знаниями в базы. То есть он может построить свою карту, он может определить благоприятные и неблагоприятные элементы по той системе, по которой он, по той школе базы, по которой он как бы, да, их определяет. Для чего? Для того, чтобы в конечном итоге определить те самые дворцы, подключив которые вы можете улучшить свою жизнь. Конечно же, в закрытом мастер-классе мы смотрим, подключены эти дворцы как бы к вашей карте или нет, определяем позиции, смотрим расселение символических звезд, достаточно, как бы, глубоко анализируем типы личности, которые находятся в тех или иных дворцах. Но даже пока что не обладая этими знаниями, в роликах, которые мы для вас подготовили, вы сможете получить очень много интересной информации. То есть в данных курсах мы будем делать упор на то, что как расшифровать, когда то или иное тепличность или божество стоит в том или ином дворце. Очень важная информация для того, чтобы построить свои 12 дворцов судьбы именно корректно, вы должны знать свой час рождения. То есть, если вы не знаете свой час рождения, то вы не сможете построить... 12 дворцов именно те, которые относятся к вашей карте. Те, кто не знает час рождения, вы можете его восстановить любым известным для вас способом, либо у астролога заказать, либо самим попытаться это сделать. Кстати, для тех, кто интересуется темой восстановления часа, этой осенью в нашей школе пройдет курс по восстановлению часа. И, кстати, 12 дворцов ⁇ это тот самый инструмент, с при помощи которого восстанавливают час. То есть у нас существует 12 двух двухчасовок в китайской метафизике. И э, как бы одна из техник – это построить, если вы, например, сомневаетесь в своем часе рождения, построить несколько карт с разными часами рождения, проанализировать 12 дворцов и выбрать именно тот час, который вам больше подходит по жизненным событиям. Но сейчас мы что с вами сделаем? Зайдите, пожалуйста, на сайт Натальи Пугачевой, забейте в поисковике калькулятор базы Натальи Пугачевой, постройте свою карту рождения. Если вы знаете сейчас, конечно же, укажите его обязательно, укажите место вашего рождения, потому что это достаточно важно по причине того, что в одно и то же время разные солнечные двухчасовки в разных городах. Если вы знаете благоприятные и неблагоприятные элементы, то вы можете уже использовать эту информацию. Если нет, по крайней мере, проанализируйте, да, как те или иные типы личности или божества в вашей карте отражаются на вашей жизни. Может быть, вы, если сомневались в благоприятности своих каких-то элементов, найдете подтверждение опровержения этому. Определите подключенные дворцы. Мы сейчас этим не будем заниматься, потому что мы занимаемся этим на закрытом мастер-классе. Но кто умеет, это тоже использовать. Итак, вы получите вот такую карту базы при условии того, что вы знаете свой час и в зависимости от того часа, который вы ведете, у вас построится 12 дворцов той техники, которую используем мы. Основной роль играют земные ветви. То есть дворцы судьбы, естественно, строятся с небесными стволами, потому что это дядзы. Но мы будем анализировать с вами земные ветви. То есть нас интересует именно типы личности или божества, которые находятся в земных ветвях. То есть строим карту для того, чтобы не путаться и лишнюю информацию пока что не, как бы не осознавать. Мы вычеркиваем просто небесные стволы. Конечно же, небесные стволы играют, ну, можно дополнительную информацию получить, но на данном этапе мы будем работать именно земными ветвями. Конечно же, у каждого из вас 12 земных ветвей расселится каждый свой дворец, да, то есть не это просто демонстрационная карта и следующий наш шаг мы должны определить для нашего господина дня какой какой тип личности или божество находится в том или ином дворце то есть той или иной земной ветви те кто уже умеет это делать могут определить это без каких-то дополнительных э, знаний те кто пока что не знает как это сделать работаем следующим образом которую мы с вами построили, еще раз то есть это демонстрационная карта. Человек рожден в день огня Ян. Каждый из вас будет рожден в один из десяти господина дня. И для этого господина дня мы определяем, какие божества находятся в той или иной земной ветви. Для того, чтобы вам было удобно это сделать, мы предоставим вам табличку, так называемую, по которой вы можете это определить. Сразу же рекомендую вам построить свою карту, свои 12 дворцов и на первом же видео определить типы личности, которые находятся у вас в том или ином дворце. Потому что в каждом уроке для каждого дворца мы будем рассматривать типы личности. Как мы это будем делать? Ищем своего господина дня в данной карте, это Огонь и для каждой земной ветви определяем. Божество. Я покажу на примере нескольких э, дворцов, вы потом по аналогии все делаете. У человека в дворце движения стоит обезьяна. Для огня ян ищем обезьяну. Это божество, склонность к богатству. В дворце духовности стоит петух. Для огня ян петух – это прямое богатство. И в дворце риска стоит собака, для огня я собака, собака и дракон – это дух наслаждения. Каждый из вас может взять эту табличку и расписать, какие божества стоят у вас в земных ветвях в ваших 12 дворцах судьбы. Для того, чтобы вам было легче работать, вы можете просто это видео поставить на паузу эта табличка останется на экране на какое-то время пока вы снова не нажмете просмотр можете сделать ее в скриншот и расписать да что у вас в карте э -э находится в том или ином дворце судьбы у дворцов судьбы у каждого из 12 есть так называемое внешнее проявление то есть это манера действовать человека в зависимости от того какое божество стоит у него в дворце и внутреннее проявление то есть какая то эмоциональная составляющая, какая-то ментальная составляющая, то есть какие-то вот внутренние эмоции человека в той или иной сфере. И давайте начнем сегодня с вами с первого дворца, так называемого дворца судьбы. То есть мы рассмотрим в каждом из видео последующих все остальные. Что такое дворец жизни или дворец судьбы? Это достаточно важный главный дворец, это, этот дворец показывает, как человек относится к жизни в целом, его жизненную позицию, в зависимости от того, какое божество в земной ветве находится. Если дворец жизни содержит благоприятные элементы, то человек в целом по жизни является оптимистом. Если дворец жизни оказывается под влиянием неблагоприятных элементов, то человек склонен обращать больше внимания на негативные процессы в своей жизни, чем на позитивные. Такой человек чаще испытывает депрессивное состояние, воспринимает мир в целом с негативной стороны. Но здесь можно как бы все это объяснить. Если дворец жизни, если земная ведь дворца жизни благоприятна, вот первый дворец да, у человека, дворец судьбы или дворец жизни, вот здесь грабитель богатства стоит да, в данной конкретной карте. Если он благоприятен, то просто дворец поддерживает дневную доминанту, и человек чувствует некую поддержку от жизни, и, соответственно, ну, то, что он оптимист, просто есть поддержка первого дворца, и человек, соответственно, просто ощущает себя с как бы званым гостем да, в этом мире, и даже э, если с ним что-то нехорошее происходит, он реагирует на это более положительно. Если же там находится неблагоприятный элемент, то человек просто более пессимистичен, но это не говорит о том, что если у вас плохой элемент в вашей жизни, то вы будете, у вас будет плохая жизнь. Совершенно нет. Вы можете быть успешным, богатым, знаменитым, у вас может быть семья, у вас может быть хорошая работа, но вы больше пессимист, да то есть вы как-то менее на какие-то события можете негативные и остро реагировать. То есть это просто показывает ну, внутреннее состояние человека. И в зависимости от того, какое божество находится в дворце жизни у человека, так, сейчас минутку, я просто зачеркиваю вот эти вот небесные стволы, чтобы вас не смущать, мы работаем земными ветвями, можно посмотреть, какой человек вообще, что для него важно, да, каким образом он будет решать или иные проблемы. То есть дворец жизни... Во-первых, он всегда подключен к карте, даже если он по правилам не подключен. Во-вторых, он очень важен в плане того, вот, ну, это как бы вот внутренняя прошивка человека, скажем так. И давайте теперь разберемся, в зависимости от того, какое божество стоит у вас а, в дворце жизни, как вы можете а, принять себя в тех или иных ситуациях. То есть этот дворец содержит некую обобщенную характеристику тенденции в судьбе человека. То есть человек сам инициатор, предположим, каких-то действий, или же он более ведомый, можно посмотреть, оптимист, пессимист, да, получает он поддержку, не получает поддержку, скажем так, внешних стихий. Итак, если у человека, предположим, стоит, стоит божество братства. Да, то есть такой же, как и «Господин дня», то человек дружелюбен, как правило, он открыт, он общителен, для него очень важны люди. То есть ну, вот, божество братства, вот, основные характеристики будут проявляться э, в характере человека. Если у человека, как в данном конкретном случае, стоит дробитель богатства или конкуренты, то человек может быть категоричным чем-то, он может любить рисковать, иногда у него идеалистическое восприятие мира, да, то есть он любит, может быть, конкуренцию, какую-то конкурентную борьбу, то есть вроде бы божество э, такой же стихии, как и «Господин дня», но если это люди, то это, ну, то есть, братство это более такое мягкое проявление, а если это грабитель богатства, то это более такое, ну, более жесткое проявление, но в любом случае человеку будут важны, важны, важны люди, то есть важно, важно общение, для него это будет достаточно важно. Если у человека стоит дух наслаждения или нормальное самовыражение – то человек, вспоминаем, да, характеристики данного божества, те, кто знает описание божества, они уже понимают алгоритм, да, то есть в зависимости от того, какое божество в том или ином дворце стоит, то так себя человек и будет проявлять в этой сфере. Если же в дворце судьбы стоит дух наслаждения, то это стремление к удовольствием чувственного и материального плана, у человека, наверное, скорее всего, будет такой приятный, уравновешенный характер, ему будет важен комфорт, важен, да? может быть, хорошая еда, хорошая одежда, он будет эстетом, скорее всего, он будет ну, интересоваться искусством, может быть, то есть, а если стоит агрессивное самовыражение или его вызов власти, тот, скорее всего, человек будет стремиться доминировать, доминированию, контролю над ситуацией, он, он может, сможет пробиваться через трудности, может быть какая-то доля эгоизма, но опять-таки, если это благоприятный элемент, то это будет проявляться ему во благо, то есть, а если это неблагоприятный элемент, то, например, тот же самый дух наслаждения будет человеку, может быть, толкать какому-то там, обжорству, да, злоупотреблению чем-то. Но опять-таки, это надо смотреть всю карту, все дворцы. Но опять-таки, если элемент благоприятен, то мы берем хорошие проявления божества. Если элемент неблагоприятен, то у человека могут быть ну, какие-то негативные в том числе характеристики. И за вы просто можете регулировать этот процесс. Если в дворце жизни или в первом дворце судьбы стоят э, обычные деньги, то есть прямое богатство, так называемое, то мы вспоминаем опять-таки характеристику этого божества. Это, скорее всего, человек будет стремиться к порядку, он будет очень алгоритмичным, последовательным в действиях, э, будет заботиться о своем здоровье, э, может быть, э, накапливать средства, то есть будет трудолюбивым, правильным. Если же там стоит непрямое богатство, или косые деньги, непрямые деньги, изимания так называемые, то у человека может быть какая-то такая коммерческая жилка, стремление к богатству, к высокому статусу. Он может как бы чувствовать ситуацию, оказываться в нужное время в нужном месте. То есть вот именно проявление этого божества могут каким-то образом доминировать его в характере, ну конечно же надо смотреть всю карту, но все равно это будет ему не чуждо. если, например, элемент денег благоприятен, то это будет во благо. Если нет, то человек может быть слишком уделять этому время, этому аспекту, много времени иногда обесцечиваться да, из-за того, что будет гнаться за деньгами. Если стоит правильная власть в дворце судьбы в земных ветвях, то это как бы для женщины, как правило, возрастает стремление иметь семью, потому что правильная власть для нее – это элемент мужа. Это человек будет интересовать, может быть, какие-то карьерные вещи, человек будет заботиться о своих подчиненных, то есть проявлять будет правильным, да, будет придерживаться каких-то моральных норм. Если стоит ему убийца, так называемый или неправильная экстра, экстраординарная власть, то человек может манипулировать людьми, его тоже будут интересовать вопросы власти, но просто добиваться, скорее всего, своих целей он будет немного иными способами. Он может навязывать свою волю кому-то, доминировать, пытаться любить риск, если же в дворце судьбы стоит прямая печать или правильные ресурсы, то человек, скорее всего, будет следовать традициям, стремиться к получению знаний каких-то, быть консервативным. Ну, аналитиком может быть хорошим. Если стоит косая печать или нетрадиционные ресурсы, то человек тоже будет достаточно образованным, тоже может обладать аналитическими способностями, каким-то шестым чувством быть очень достаточно творческим, но ну, иногда может быть отчужден, да, потому что как бы, необычные ресурсы ⁇ это, как правило, да, люди чем-то нетрадиционным увлекаются, могут уходить в себя при неблагоприятности. И в зависимости от того, какое божество стоит у человека в дворце судьбы, мы можем... Посмотреть, что для него важно, как он себя может, каким образом он будет решать какие-то проблемы. Да? Если там деньги, то, скорее всего, он попытается денежными какими то Откупиться деньгами, как говорится, решить любую проблему с помощью денег. Если там самовыражение, то он будет добиваться чего-то. Если там дух наслаждения, то он постарается договориться, да то есть это более такое мягкое божество. И в зависимости от того, благоприятно оно или нет, человек может быть более пессимистичен или оптимистичен, и как бы во благо будут ему эти действия идти, или же он может чем-то вредить себе. В серии видео мы с вами рассмотрим каждый дворец судьбы в зависимости от того, какие божества там стоят. Затронем немного тему символических звезд. Мы в каждом из видео попробуем раскрыть этот момент. Но еще раз напомню, что в закрытом мастер-классе мы ищем, да, где найти себе спутника жизни с помощью 12 дворцов. В какой сфере мы можем себя проявить, чтобы заработать больше денег как бы, где нам более будет сопутствовать покровители и удача, то есть там более расширенный формат. Если вам понравилось это видео, то поставьте, пожалуйста, лайк, подписывайтесь на наш канал, распространяйте наши видео в своих социальных аккаунтах и до встречи в следующем видео. В следующем видео мы с вами рассмотрим дворец братьев и сестер. Всего хорошего. До встречи.